доброго времени суток мои дорогие любимые подписчики и гости канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня я проведу для вас такой э, кратенький экспресс расклад на 6 вариантов как вы видите который будет называться что вскоре изменится в вашей жизни итак к вашему вниманию шесть вариантов первый вариант второй третий четвертый пятый и шестой Выберите, пожалуйста, одну из этих вариантов, можете загадать несколько, если хотите. И я буду открывать каждую карту, и будем смотреть, что вас ждет в скором времени. Итак, дорогие мои, делайте ваш выбор. Угу. Итак, мы начинаем. Так, первый вариант. Итак, первый вариант. Первый вариант предсказывает вам стабильный, хороший период безопасности, успехи и материальное благополучие. Это знак о том, что пора собирать плоды своего урожая, над которым вы долго работали. Вскоре вы почувствуете, что наступил важный момент в вашей жизни, и надо переосмыслить все, что происходит и что происходило в вашей жизни. Чтобы удачно пройти этот этап, поблагодарите всех за оказанную поддержку. И только с чувством любви двигайтесь дальше. Это был у нас первый вариант. Смотрим второй вариант. Шестерка Пентакли. Так, данная карта сулит вам быстрые перемены и силу воли. Если ваша жизнь ранее была размеренной, то большие перемены уже на дороге. Если вы и так в водовороте событий, то пристегните ваши ремни и учитесь жить в новом, еще более головокружительном этапе. А, вскоре вы почувствуете, что ваши горизонты расширились. Стало больше возможностей. Расширится круг интересов. Вы будете в плену новых впечатлений и стремлений. Так, вариант номер три. Карта маг. Данная карта предсказывает успешный результат, приложенных усилий и крепкое здоровье. Ваш выбор говорит о том, что совсем скоро ваши давние мечты реализуются. Эта карта говорит об энергии победителя, который жаждет созидать и руководить. Вскоре вы почувствуете существенный прогресс во всех волнующих вопросах. И что самое приятное вы получите подтверждение что были правы в каком-то вопросе и получите то что вы давно так хотели так четвертый вариант карта тройка жезлов карта означает то что вам нужно будет решить целый ряд проблемных вопросов но вы получите существенную поддержку свыше руководство старшие родственники или же это будет подсказка вам от высших сил помощь высших сил для вас для решения каких-то проблем вы почувствуете что как будто бы вы вот знаете начался какой-то шторм но душевный но вы справитесь с этими вызовами стихии и сможете привести свою лодку в тихую гавань вам предстоит существенно потрудиться но вы окажетесь на волне триумфа пятый вариант Шестерка кубки. Карта указывает на то, что вы восполняете свои ресурсы отдавая. Вы умеете учить людей, к вашим советам прислушивается, Ваша мудрость меняет взгляды. Вскоре вы почувствуете готовность делиться своими знаниями, дарить свою заботу. Вы можете успешно продвигать ваш опыт. Ваши инициативы и идеи будут высоко оценены. Ваша помощь будет иметь признание и теплые отзывы. И шестой вариант. Карта «Всадник Пентаклей». Карта указывает на ваш духовный и эмоциональный рост. Это карта о перерождении, когда человек прошел сложный этап и восстановился. Вскоре вы почувствуете, что жизнь как будто обретает новый смысл, надежду и любовь, радость от простых бытовых вещей. Вы будете фонтанировать идеями, и все ваше окружение может измениться к лучшему. Вы проведете в будущем свою жизнь в новом статусе. Итак, дорогие мои, с вами была я, Катерина. Пишите мне в комментариях, как вам такой расклад. Пишите слово Аминь для того, чтобы поскорее это пришло в вашу жизнь. И пишите мне Вайбер, записывайтесь на персональные второй расклады. Пока-пока.